Приветствую всех в JobSchool, с вами Достон, и в сегодняшнем уроке мы бы поговорим о... На. Приветствую всех. Приветствую всех в JobSchool, с вами я, Достон, и я бы хотел спросить у вас, вы любите шопинг? Уверен, что да, но также все любят экономить, правда ли? И мы сегодня научимся спрашивать о ценах, и также научимся спрашивать, что сколько стоит на английском но прежде всего, когда вы, вы видите, прежде прежде вс... прежде прежде всегда, когда вы видите какую-либо вещь в магазине, вы спрашиваете, сколько это стоит. И на английском это будет How much is this? Сколько это стоит? Если мне нужно узнать цену, я просто могу сказать Excuse me, how much is this? И продавец вам скажет It is. И цену. Но у многих возникает проблема с числами, так как люди не говорят так. 70 and 25 cents, please. Угу. Они просто вам скажут. 70, 25. It 70, 25 dollars. А давайте разберем еще несколько цен. Здесь еще проще. 5.40. А теперь давайте сами. Скажите вот эту цену. Если вы сказали 10, 25, то вы справились с задачей. Следующая цена. Наверное, что-то дорогое. 182.99. It is a hundred and eighty two ninety nine. бывает сложно расслышать цену, когда они говорят очень быстро 1025. Примерно так. What? How much is this? 10, 25. What, 25? Вот такое тоже бывает. Небольшой совет. Если вы окажетесь в таком положении, то просто посмотрите цену на бирке. Если же ее нет, скажите, пусть она напишет ее где-то. Цену, да? А говорите ей просто, please, write it down, чтобы вы точно знали цену и не попали на большие бабки. How much is that? It's 32 oh. После того, как вы купили какой-либо товар, вы можете похвастаться своим, своим друзьям или родным о том, во сколько это вам обошлось. Так как вы уже купили товар вместо it is 1025, к примеру, теперь это уже it was 10-25. Это обошлось мне в 10.25 25 зеленых. Все просто, да? Не мучите себя, не говорите вот так. The price was, сколько-то там, the cost is, или вообще, I paid the money. Че реально заплатили деньги? Ну, конечно же, заплатили. В следующий раз, когда вы пойдете шопиться, обязательно используйте пару простых фраз, которые мы с вами сегодня выучили, и также обязательно внимательно слушайте продавца, а то попадете на кругленькую сумму на кассе. Также обязательно следите за нами в социальных сетях, подписывайтесь на Инстаграм, так как там мы выкладываем еженедельно ролики, связанные с простыми разговорными диалогами. А мы увидимся завтра. See you tomorrow. Bye-bye.